Приветствую вас, друзья! С вами Лотникова Екатерина. Вчера на школе я вам буквально говорила, что мы за 6 часов перелетели больше пяти тысяч километров. Вот оказались мы на юге. В гостях я сейчас у мамы с дочечкой. Ждем в гости брата, папу нашего и так далее и тому подобное. В общем, у нас тепло по сравнению с той Москвой, от которой мы. и тем Томском, из которого мы улетели. У нас здесь сейчас плюс 20 прохладный ветерок, солнышко светит и я хочу вам показать, в каких условиях я здесь работаю с большим при большим удовольствием. Дом вот сейчас вы увидите на заднем плане, в нем установлен Wi-Fi и как вы видите, я сейчас сижу на улице. Почему на улице возле дороги? Потому что мой, мой ребенок вон там, вы сейчас увидите, вот вместе с другими ребятами носится гуляет, а я присматриваю, чтобы они под машину не попали. У нас, конечно, улица тупиковая, у нас здесь очень хорошо. Но условия, конечно, для работы нужно налаживать, потому что сижу я на пеньке. Вот, сейчас видите. На одном сижу пеньке, на другом ножке поставила. И вот компьютер у меня стоит. Связь здесь достаточно хорошая. То есть, видите, можно снять видео, это Wi-Fi из дома так бьет. Можно в скайпе поработать, проверить, как веточки подшили или нет. В общем, наслаждаемся свежим воздухом, наслаждаемся спокойной обстановкой, наслаждаемся видом наших детей, которые бегают, прыгают, все тут забиятничают. И ждем гостей. Вот я как раз выглядываю на дорогу, посматриваю, скоро в гости приедут еще наши родственники. Вот это, друзья, называется свобода бизнеса, свобода именно в плане работы. Где хочу, там мы работаем. Хочу перемещаюсь за шесть тысяч километров, Хочу, сижу на улице на пеньке. Ну, конечно, на кресле ты сидеть поудобнее, но с другой стороны, я могу работать и наблюдать за тем, как, как и что делает мой ребенок. Вот, уже ей не дали за руль, сесть. Вот уже слышите, наверное, да, уже пошли возмущения. Поэтому наслаждайтесь свободной работой, наслаждайтесь свободным графиком, наслаждайтесь жизнью, друзья мои, и зарабатывайте при этом деньги. А мы вас всему научим. С вами была Лотникова Екатерина. Пока-пока.